Пророк Мухаммад, салли сказал «Если кто-то из вас постится, то пусть не сквернословит и не шумит, а если кто-то оскорбит его или станет сражаться с ним, то пусть скажет «Поистине, я пощусь». Всевышний Аллах, описывая богобоязненных, сказал «Стремитесь к прощению вашего Господа и к раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованного для богобоязненных».